Видно, надеюсь. Да, видно. Во. Где На каком-то сервере? Ладно. В принципе, лично можно начинать запись. Всем привет, друзья, с вами снова я, сервер избро, и сегодня я буду играть в Бэдварс. Не просто Бэдварс, а такой мини-Бэдварс, потому что пять минут сегодня будет. Так, сейчас выберу сервер. Вот Бэдварс. И все загрузка. Сейчас буду ждать игроков. Пока что поставлю на пол. А вот и новая игра. Вот Сейчас уже будем нападать на всех игроков. Будем их рашить. Ну, короче, сами все поняли. Так. И... <с> уже кто-то упал в бездну. Я пока буду застраивать кровать. Хотя мой чувак, наверное, там уже совсем справился. Сейчас я покупаю блоки, естественно же. И пойду уже... Может, атаковать кого-нибудь или что делать. Потому что на нас. О! Давайте розовых э, будем атаковать. У них все равно какой-то деф с кровати вообще. Деф у них ерунда. Так. Мой союзник возразился, потому что он упал в бездну. Я хочу сейчас нападать на розовых, потому что. Потому что они на нас нападают. Сейчас я их скину. ой ой, -ой тихо. И, в принципе, уже можно продолжить. Так. Опа, смотри, смотри, смотри. Ага, типа крутой, да? Ну ладно. Я его вижу, кстати, вот он вот старается. Вот он у нас, конечно. А, ну ладно. Он пошел вниз. Я ему не дам это сделать. Сейчас его по профессиональному скину. Ого, он даже сам пал восхитительно. Ах, вы дураки, конечно. Входу нам сейчас кровать сломает, я так думаю. Ну, я надеюсь, что не сломают. Ага, вот они, тусуются. Так, все, продолжаем. Сейчас мы с союзником на них нападать уже будем. О, он их скидывает. Отлично, союзник, давай, помогай. Я взял блок. Так, опа. Все, отлично. Сейчас будем их, наверное, ломать. Так, отлично. Вообще восхитительно. Ой, вот это я ловушку сделал, конечно. Так, я его почти скину. Ай, блин, он вообще такой неубиваемый. Ну да, он неубиваемый какой-то. У него киллаура. Если вы не заметили, у него киллаура была. Так. Чувак, надо нападать на этих, на эту команду. Он задолбал. Я его... скинул. Я отлично. Я скинул, скинул, скинул. Так, я его скинул. Отлично. Сейчас хочу им разрушить кровать. Вот он тут на меня смотрит. Отстанет наши кровати, дурачок. Все, проваливай. Вот так тебе. Так. Впервые в жизни скинул чувака. А, стоп. А, я думал, что им кровать сломали. Ну почему им не сломали? Ну вот вопрос остается очевидным. Почему им не сломали кровать? Они же на центре самые подвижные, типа. Сейчас я тут ловушку для игрока сделаю небольшую, поведутся, я не знаю. Угу, угу, угу. Оп. Да, что-то это он для меня ловушку сделал. Ну, блин, ладно. Так, надеюсь, нам кровать сейчас не сломают эти дураки. Давай, союзник. Ой, блин. Союзник мне помог, спасибо ему большое. Ладно, надеюсь, нам кровать сейчас не сломают. А то будет вообще, пипец. А нет, что делают? А, союзник просит меня отойти. Ну, ладно. Ага, отлично. Покупаю, скорее себе, меч. Потому что сейчас будет жесть. А, динамит. И чё? Типа нас остановит, да, чувак? Ладно. О, крыса. Иди отсюда, чел. Я его убил. Да, его убил. Тихо. Чел. Чувак, чувак, чувак, давай. Фух, отлично. Спаслись.